привет аудитория ну что очередной бой э, карда нашего предстоящего в субботу вегас 30 какой-то или 40 какой-то миша тейт против кэтрин вьера кэтрин вьера надо же подсматривать хрен его знает Кэтрин вьера я бля кэтлин вьер вьера вьера Миша Тейт против Кетлин Виера. Не знаю, честно, что за Кетлин Вьера. Так, ради интереса посмотрел пару боев, вырезок. Ладно, не суть. Знаю, зато кто такая Миша Тейт. Миша Тейт уже в UFC довольно-таки давно, достаточно давно, чтобы ее знать. У Миши Тейт простой был около пяти лет. Она там после своих двух поражений Роман Ди Нуñес и еще кому-то там, Джессика Ай вроде бы. А, после этих двух поражений она ушла из UFC, была там в промоушене One кем-то там, директором или кем-то. Но все таки жажда боев, наверное, была неутолимой. И она решила прийти опять в UFC и попробовать себя в титульной гонке. Почему в титульной гонке? Ну, а хрена ей еще там делать. Вот хрена ей опять идти э, в UFC... Естественно, чтобы подраться с Амандой Нунис. Да, по сути, Аманде Нунис в этой весовой категории никто не соперник. Я думаю, что все-таки все будут продвигать Мишу Тейт на этот титульный реванш. Так, что могу сказать по ее навыкам. Достаточно неплохо она в борьбе. Ну, в ударке, ну, конечно, не Аманда Нунис, но против нынешней оппонентки Кэтрин Вьера, я думаю, что Миша Тейт покажет себя неплохо. Что по поводу оппонентки Кетлин Виера, Ну, тоже неплохая борьба вроде у него. Неплохая, ну, относительно неплохая ударка. Ну, и то, и то будет похуже, чем у э, Миша Тейд. Тоже я не скажу, что она серьезный оппонент, потому что... Как только она наткнулась на более-менее адекватных соперниц, Куницкая и Алдана обоим проиграла. Меньше Тейт стоит по навыкам не хуже, чем Куницкая и Алдана, поэтому я думаю, что все-таки Вера проиграет. Ну, не скажу, что это будет проходной бой для Тейт, хотя знает, может и проходной бой. Все-таки Тейт в пяти раундах мы видели, но хотя это было пять лет назад, а Виеру мы в пяти раундом бою не видели. Нунис уже не с кем драться в этом, реально не с кем драться, но уже всех там переехала, и я думаю, что хотят UFC устроить реванш с Мишей Тейт, может быть она в борьбе что-то против Нуниса покажет. Поэтому я думаю, что Миша Тейт это как раз тот претендент, который через пару боев выйдет на титульник. А, возможно, и через этот бой. Кто его знает. Поэтому мое мнение, что все-таки э, бойца подбирали Миши Тейт, и она должна его проходить. Бой пятираундовый. И я все-таки, наверное, рискну поставить на досрочную, досрочную победу Миши Тейт э, за коэффициент 4.3. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем отвечу.